Привет знатоки, рада видеть вас на канале Техносила. Сегодня мы рассмотрим как можно выгодно и существенно апгрейдить свой компьютер за счет замены процессора и материнской платы, а также как выгодно перейти на память DDR4. А именно, представляем сборку на основе материнской платы Huananji 8MFX99 серверным процессором Intel Xeon E5 2620 версии 3, а также две плашки оперативной памяти DDR4 за тысяч рублей. Или если у вас уже есть подходящая память DDR4, то столь значимый апгрейд обойдется всего за 7900 рублей. Итак, начнем. Вначале рассмотрим саму плату и ее характеристики. Материнская плата Huanan g 8 mfx 99 поддерживает память DDR4 и хоть она имеет всего два слота под память, но тем не менее она способна держать 64 ГБ оперативной памяти, что является весьма большим запасом на будущее, если понадобится ее расширение. А в предлагаемом комплекте вам будет доступно 16 гигабайт оперативной памяти, что с лихвой хватит для комфортной игры и запуска любой современной игры или программы. Также она имеет хорошие радиаторы северного моста и чипсета, из-за чего о перегреве этих деталей можно забыть. По крайней мере, как я не старалась этого добиться, этого не получалось даже при максимальных нагрузках. Далее рассмотрим серверный процессор Intel Xeon E5 2620 версии 3, который имеет 6 ядер и 12 потоков, которые работают с частотой 2,4 ГГц, а с поддержкой разблокированного Turbo Boost доходит до 3 целых ,2 ГГц. Тем не менее, процессор ведет себя весьма шустренько и хорошо распределяет нагрузку между ядрами. Также имеет кэш третьего уровня 15 мегабайт, а технология изготовления у процессора 22 нанометра. Этот монстр спокойно тянет видеокарту AMD RX 5700 XT и неплохо справляется со своей работой. В том же Ведьмаке на ультранастройках держит фпс 56 кадров в секунду минимум, и то такие просадки случаются лишь в первые секунду, когда заходишь на рынок или в другие очень оживленные места, и в среднем держит стабильные 78 кадров в секунду. Нагрузка процессора стабильна 40-50%. Watch Dogs 2 тоже держит весьма хорошо на ультра настройках. Процессор нагружается до 70% и выдает стабильный от 53 до 55 кадров в среднем, чего вполне хватает для приятной игры. Battlefield же грузит посильнее настройки Ultra Full HD, разрешение и берем самую требовательную сцену с танком. Процессор выдает 88 кадров минимум и 113 кадров в среднем, что является очень крутым результатом и показателем, хоть процессор при этом нагружается до 80-85% в среднем. Следующая игра Tomb Raider, запуск все так же на ультра настройках Full HD, разрешение и держит в среднем 74 кадра, при средней нагрузке процессора 70-85%, что в очередной раз показывает, что этот процессор по-настоящему легко тащит любую игру и окупает с лихвой каждый вложенный в него рубль. Перегрева материнской платы нет. Процессор тоже сильно не греется, даже при использовании турбобуста и радует глаз. Сама пользуюсь подобной сборкой и никаких проблем с ней не встречала. Советую ее вам. Она действительно стоит своих денег за такую производительность. Надеюсь, это видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых встреч.